Андрей купил машину, Мазду, в автосалоне Альтера, помогал Денис, очень хороший менеджер, сделал большие скидки, помог с машиной, выбор, подбор, оформлением, просто красавец. Дай бог ему здоровья, много продаж, чтобы у Дениса все было четко.